А у нас второй матч, дорогие друзья, второй матч четверть финала верхней сеточки Котики против коллектива Красавицы и Чудовище. вот именно так он называется Грег и Имбазорет за команду Котики, Док и Феня за Красавицу и чудовище Ну и карта The Dust 2 Как вы понимаете, Док вместе с Феней Готовится разыгрывать э, длину И это, наверное, не самое Правильное решение с одной стороны Но с другой стороны есть у USB, И это многое может на самом деле Сейчас зарешать, но вот Дока похоронили, теперь Феня остается без Какой-либо помощи, перестрелки Это все, конечно, очень замечательно Но в успех, скорее всего, рано или поздно закончится патроны и это приведет К тому, что придется бежать за Глоком и с бегом с заглаком игрок атаки, ну, скорее всего, погибнет. Ну, тут даже до этого и не дошло. Поэтому счет 1-0 в пользу коллектива котики. Ну и карта Dead Dust 2, опять же, как я уже говорил еще на первой карте, является одной из самых таких вот карт, которые парадоксально, меняются благодаря тому, что в 2 на 2 оборона гораздо сильнее, чем атакующая сторона. Ну, стандартный взрыв банки, стандартный и не работающий в этот раз, потому что игроки атаки абсолютно никоим образом банку решили не занимать, что привело к тому, что две хаешки было просто выброшено. В... в никуда На ветер, если можно так выразиться Что, кстати, очень интересно Команда котиков решила не покупать Никаких девайсов Очень смелое на самом-то деле решение Отчасти, наверное, даже опрометчивое, я бы сказал Потому что, ну, это у нас Считайте, второй пистолетный получается да, При таких раскладах вещей Потому что красавицы и чудовища В лице Дока и Фени тоже не стали Приобретать никаких девайсов Как играем в АС турнир Мухаммад не очень понял вашего вопроса, вам бы его бы сформулировать немножко более правильно, что ли а, Итак, выход на зигзаг, и здесь у нас, естественно, Грег первый, как минимум, все это дело увидит Начинается перестрелка, и первый открывшийся игрок это ДО вместе с Веней Ну, в размен ребята сыграли, в целом грамотно отстрелялись игроки обороны Ну, а красавицы и чудовищ, наверное, сделали и так максимум из того, что можно было сделать очень важный нюанс, опять же, что оборона на Дасте это даже не тускан, который мы с вами смотрели э, несколькими минутами ранее. Здесь все немножечко иначе и немножечко жестче. Здесь оборона тотально сильнее. Да, есть, конечно, раскидки, которыми можно и нужно пользоваться. Но, дорогие друзья, далеко не факт, что эти раскидки вообще хоть какой-то профит принесут. Игроки атаки же в этом раунде решили сыграть снова длину, как и в первом пистолетном раунде. Ну, почему, в принципе, и нет. Визуалочка уже произошла. Ребята постреляли друг в друга, но ни кого никто не попал. У Фени потерялось 7 хп после хаешки. Ну, хаешка получилась, честно сказать, конечно, такая себе. 7 хп снимать гранатой. Ну, так могут только мажоры. Ну, много хаешек и флешек накидывается. На самом деле, это, с одной стороны, хорошо, да, таким образом, игроки обороны сдерживают продвижение своего соперника. С другой стороны, вот как вы видите, да, не сильно уж они, они сдерживают таким образом, потому что под эту флешку никто не стал открываться. Грег отличный хедшот по доку, но нет понимания, где находится феня. А феня у нас уже прошел просвет. И это, кстати, может стать очень интересным моментиком для Грега Грег понимает вообще. А, понимает. Он знает, что Феня уже прошел. Спрей не ложится. У Фени остается 30 хп. И нет патронов, как я понимаю. Да, Грегу нужно срочно перезарядиться. Ну, а Феня пока пытается насканировать своего соперника. Понять, где он может находиться. Не вышел ростом, так сказать. Ну, и Грег все-таки перестреливает. Ну, тут как бы как перестреливает. Феня смотрел совсем в другую позицию. Поэтому его и перестреляли. Ну, не суть. Не суть важно. 3-0. Девайсы у атаки, к несчастью для атаки, опять же, не зашли. Так бывает. Не нужно расстраиваться. Это не первый и... Ну, вернее, это первый, но далеко не последний девайс на раунд. Сейчас все-таки придется раунд сыграть еще на глоках. И... Легчайший прием для имбы Зорода. Ну, я, в принципе, и не думал бы, что он может сейчас там заруинить этот э, микромомент. Хотя 8 хп осталось. То есть, как бы там момент заруинивания был максимально близок на самом-то деле. То есть, вроде бы, самая стандартная карта. Карта Dust 2, да, которую играть умеют, ну, абсолютно все. Все, кто знаком с Counter-Strike 1.6, так или иначе, знают, что такое Dead Dust 2. Знают, что это карта, знают, что это песчаная такая карта, да. И что это самая популярная карта в КСе за все времена, черт возьми. Так что это еще плюсик в копилочку осложнений этого матча. Ну, у нас, кстати, очень интересная стратегия. Ребята из команды... Э Красавицы и чудовище все-таки решили разделиться И сыграть разные позиции, да То есть у нас один открывается под зигзаг Это феня, и док будет отыгрывать С длины, ну, как бы роль вот Так сказать, да И вот, кстати, отвлекушечки Начинаются, ну, понятное дело, что Это не фейк раскидки, игроки обороны Прекрасно понимают, в общем-то, что э -э, Их соперники разделились Ну, и все это, честно сказать-то Элементарно делается, и, Ну... Феня, красавчик, конечно, открылся с зигзага на ноге и забрал двух соперников. Счет 4-1. Но здесь, на мой взгляд, косяк обороны. Ну, у вас раскидывается и длина, и зигзаг. Понятное дело, что это не Counter-Strike Global Offensive, где зигзаг можно раскидывать с длины и, соответственно, наоборот, длину зигзага. То есть ваши соперники разделились и находятся в позициях 1 длина, один зигзаг. Так просто пошли бы запушили зигзаг и Все. Ну, при самом плохом результате Вышли бы на ситуацию один в один А так просто проиграли перестрелки То есть тут как бы тоже нужно очень э, Вдумчиво Подходить к тому, что делает ваш соперник И пытаться его читать Пытаться понимать его То есть матч 2 на 2, он на самом-то деле не, не намного легче, чем 5 на 5 да? Вот десант э, в КТ-респаун уже как бы Был зафиксирован У Фени осталось 35 кп Хаешка, как то я бы, наверное, сказал Все-таки в никуда и мне сейчас очень сложно представить, как Феня будет выходить из Катериспа. Ну, очень сложно представить. А, ну, теперь будет легко, да, по всей видимости, будет легко выходить. Потому что Грег получил с прострела и бомба в руках Фени. А его сейчас просто отпускают. А как бы ее туда закинуть, да? Как бы ее туда закинуть? Ну, вот все. А вот теперь уже им имбазорт ничего в этом раунде сделать не сумеет. Диффузов нет, как минимум. да. То есть на действие времени остается не так уж и много. Нужно за 20 секунд успеть перестрелять двух оппонентов. Пусть там 37 и 35 хп, но соперники же поставили бомбу под зигзаг. А, оформили перекрестный огонь на точке А. И заняли позиции замечательные, да Один у нас находился э, на рекламе, второй на зигзаге и, Естественно, как, как черт возьми Это выигрывать простому игроку обороны Который ничем не заряжен э, Ни гранат, ничего у него уже на тот момент не было И выиграть это, ну как мне кажется, просто нереально Ну а счет, так как я уже... Не помню, сказал или не сказал. Короче, счет 4-2. И теперь уже начинаются проблемы с экономикой у коллектива котики. И это тот момент, которого допускать категорически в матче формата 2 на 2 нельзя. Под флешку занимается длина. Отдается, занимается, отдается, занимается. Но тут все-таки будет продвижение, очевидно, да. Яма полностью подконтрольна. Им базорит такая себе позиция при учете, что это 2 на 2. Деться будет просто некуда. И как бы, ну... Мало того, что это место простреливается достаточно хорошо, что с длины, что с подъема Так э, еще и при прочих равных, но ну, если соперники пройдут, как их выбивать? Об этом тоже, кстати, надо думать Происходит прокидочка, флешка и вот он звездный час для имбы Зорода Который мог сейчас, кстати, открыться и сделать минус по отстающему игроку на длине но он выбирает открываться совсем не в том направлении. По результату у нас Грег остается с 9 хп. Тоже как бы без позиции. Но зато с дефьюз китами. Ну вот теперь бомба поставлена. Но ну я не знаю, стоит ли вообще рассуждать и рассматривать вариант, где игрок с зигзага открывается, делает 2 кила и дефует бомбу. С 9 хп, мне кажется, даже и нет. 4-3. Ну и опять же, в предыдущем раунде был девайс у Грега а у имбы не было. Теперь наоборот придется играть. У имбы есть девайс. А нет, Грег тоже закупился. Откуда-то все-таки нацарапал себе деньги. Что, кстати, очень примечательно. Ведь денег-то у него... Ну, сколько? На 600 долларов, по идее, должно быть больше. Всего лишь-то навсего. И здесь быстрый выход. Кстати, имеет место быть. Быстрый выход. Спрей через ящики от Грега. Удается покинуть опасную позицию, потеряв всего 38 хп. Но, правда, при этом и демэдж дилинг-то составил не такие уж и баснословные цифры. Всего-навсего 29 хп. Попадает в голову Фени, У него остается 12 хп. Под прикрытием тиммейтских флешек удается пройти и забрать Грега. А имба остается на длине. Диффузов, кстати, нет. Поэтому, опять же, у нас на все действия 20 секунд. Что мне, в общем-то, не кажется правдой. Ну, бомба, само собой, опять же, под зигзаг стоит. И глупо было бы здесь увидеть бомбу, поставленную под длину. Поэтому, да. Минус от Дока. 4-4. Временная ничейка. И вот совсем отличающаяся, максимально, я бы даже сказал, отличающаяся карта от карты Тускан, которую мы с вами видели, опять же, вот первым матчем сегодняшнего вечера. Здесь и под есть... И борьба какая-то есть. Ну, то есть совсем не в одну калитку матч, как э, говорили... Как говорил Сережа во всяком случае, да, вот на тускане. Там действительно было в одну калитку. Здесь есть борьба. Здесь есть борьба, и даже она, в общем-то, не столь очевидно, кто из этой борьбы победителем выйдет. Потому что, я напомню, котики во второй половине будут играть в слабой стороне. Если они сейчас за сильную пропускают камбэк, то что они будут делать, когда они будут слабее своих соперников на карте? Ну а сейчас полностью неугаданная позиция котиками их соперников. Соперники прошли через зигзаг, а сами же котики ушли держать баночку. И вот такая вот печальная история сейчас случается с игроками обороны. Придется открываться на полноценный девайсный э -э закуп, имея всего-навсего пистолеты. Дабл килл от Фени, и вперед теперь вырывается команда красавица и чудовище. Привет из Узбекистана, желаю здоровья и хорошей настрой. Paradise Forever, спасибочки вам большущие, приятного вам просмотра, хорошего настроения и привет всему Узбекистану, в частности, вам. Перевес в один матч достигнут атакующей стороной. Почему? Наверное, скорее всего, из-за небольших, но существенных ошибочек от команды «Котики». Не сказать, что предыдущий раунд был сыгран как-то неправильно Потому что там в любом случае было отсутствие девайсов И надо было хоть какие-то э, придумывать ухищрения Которые помогли бы удержаться Но ведь начало, вспомните, было достаточно хорошее Было 4-0 когда-то И вот уже 5-4 на табло Док, пострелявшись на длине, решил уйти в зигзаг Оставив при этом, кстати, на зигзаге самого феню На длине, простите, самого Феню Феня битый но не мертвый. А если он не мертвый, это означает, что он еще попытается нанести хоть какой-то ущерб сопернику. При этом Док, кстати, продолжает свое продвижение по зигзагу. Здесь его готовится встречать 22 2-хэповый Грег. А удастся ли Грегу выйти из этой перестрелки сухим, так сказать? Вот, наверное, скорее всего не удастся. Так, я думаю, вы, наверное, слышали, а может быть и не слышали? Это странно, короче, это у меня стояло в стиме. Не беспокоить. Странно, что вдруг пришло уведомление о приглашении меня в игру. Так, с, дамы и господа, у нас 5-5. Оборона выиграла раунд. Ну, не, не столь удивительно на самом деле. Мне кажется, что вот в данном раунде, в десятом раунде этой встречи, деление команд было абсолютно не нужно. да? Ну, то есть зря игроки обороны и игроки атаки, в общем-то, пошли по разным направлениям. Мне кажется, что лучше... Ой, простите, игроки атаки зря разделились. Мне кажется, что лучше было бы как раз им отыграть одну точку и банально запушить зигзаг или банально запушить длину. Это было бы более профитно. И набегает Феня на спрейдаун от своего соперника. Ну, все. Док здесь уже не игрок. 20% здоровья. И даже если эта хаешка нанесла бы существенно больше урона, в любом случае это привело бы с огромной долей вероятности к Ситуации один в один, в которой имбан, ну, должен был бы просто выигрывать Да, в общем-то, и сейчас игроки обороны должны выигрывать Подчеркну, именно должны выигрывать Это что-то не проигрываемое. Но док сейчас может открыться очень неприятно под... под соперника на рекламе Забрал, парадоксально, забрал того, который находился в сайте И отдался тому, который был ближе но теперь вперед вырывают скотики Чехарда-то, слушайте, какая, а, дорогие друзья. Вот смотрите, на данный момент матч длится 14 минут. Вот для понимания вам эти 14 минут... А, практически за эти самые 14 минут была сыграна первая карта. А тут даже первая половина не сыграна. Вот какие бывают матчи 2 на 2 разные. То есть вроде бы и тот матч 2 на 2, и этот матч 2 на 2... Форматы фактически одинаковые, а разница колоссальная, да? Ну, влияет, конечно же, как карта, так и люди, которые на этой карте непосредственно играют. Снова у нас, как уже можно догадаться, разделение произошло И вот, как я сказал, в общем-то, то, что нужно было сделать котикам в том самом раунде Когда они его проиграли и после этого начали отлетать очень активно Нужно было просто запушить зигзаг и все Это самая простая контр-стратегия, контр так сказать, да, на разделение соперников Когда атака уходит длина плюс зигзаг Контры просто идут, пушат зигзаг и выходят в один-в-один, в один, либо два-в-одного в перевесе для себя. Так что тут все элементарно, все просто, и котики сыграли этот раунд тоже правильно. И вот если бы и тот раунд сыграли правильно, то уже давно выиграли бы первую половину и уже гораздо ближе были бы а, к победе в этом матче. Ну и, в общем-то, соперники 5 раундов бы не взяли. Неизвестно, конечно, во что это выльется дальше Может быть, все будет Жестче, проще, легче Черт его знает, короче Ну, дым, лежащий в сайде Естественно, очень хорош Скорее для игроков обороны Нежели для игроков атаки Вот этот дым, кстати говоря Ну, понятное дело, что уже хорош для атакующей стороны Потому что под него будут действия но док просто дожидается соперника Вот здесь имба, наверное, все-таки не совсем Чисто сыграл Стоило бы подождать соперника, находясь в сайде Если уж он знал А судя по его действию, он знал Что соперник спрыгнул вниз Ну, можно просто сидеть в сайде и ждать Своего соперника, ну, отойти даже под зигзаг Можно было бы И с вот этой позиции достаточно неплохо Контрить его, так сказать, да ну, Почему бы и нет ну ладно, если не захотел, значит не захотел Значит не увидел в этом смысла И, наверное, это правильное решение Я не буду обсуждать решение игроков На мой взгляд, можно было сыграть и так И плохо плохого в этом ничего бы не было А сейчас снова без разделений Ну, по крайней мере, на этом этапе без разделений Котики, имея... Так, всё, правильно, я прибавил раунд, а то я испугался, что забыл прибавить. 7-6, котики имеют один перевес, один раунд в перевесе. И, короче, хоть что-то только. остается им базорот, забирает феню. Есть информация по сопернику, но док и тут успевает. Забирает второго оппонента, 7-7. И какой жгучий матч, дорогие друзья, Для 2-2, для 2 на 2. Очень прям... Зрелищно смотрится, зрелищно Да, немножко может быть, конечно, и нудновато Маловато экшена И весь экшен сводится в любом случае К перестрелке в точке Так или иначе Но ну, это особенности матча Формата 2 на 2 Ой-ой-ой, так, так всегда Подхватывают феню Вот это, это 100% был буст 100% был буст Только за счет подсадки в зигзаг Можно было оказаться настолько быстрее На лестнице, чем оппонент но Док пытался сейчас забрать Грэга. Все-таки удается сделать этот минус. Ну и имба без девайса. Ну, то есть как с МПшкой, но на дальней дистанции это, можно сказать, как бы и без девайса. Две флешки под эти две флешки. Ой, какая! Ой, какая ошибка-то! Котики забирают восьмой раунд благодаря тупо просто как минимум. Тупо тому, что замечательную флешку Док себе накинул. Просто кинул флешку, которая отлетела... От пола и ослепила самого же игрока атаки, при этом не ослепив игрока обороны Ну, ну ладно, игровой момент, чего уж тут, ну, бывает такое, ничего в этом, в общем-то, страшного нет Но надо по флешкам потренироваться, надо просто понимать, что вот от вот этого ската Очень часто гранаты могут отлетать, если ровненько прям на нее прилетит а кстати, почему-то я не заметил стандартных, дефолтных, но непробиваемых абсолютно позиций от игроков обороны на точке А. Видимо, все забыли, что если сесть вот в этот вот замечательный уголок, контролировать зигзаг, то тебя зигзага убить практически невозможно. А второй твой тиммейт садится, короче, за косой и чекает длину. Тоже все easy, все очень просто. Но у нас сейчас, собственно, пистолетку выигрывают котики. Счет 8-7, дорогие мои друзья. 9-7, простите. 9-7, достаточно хороший, в общем-то, счет э, для атакующей страны, потому что им надо все-таки какие-то раунды набирать э, в преддверии более тяжелые половины. Юморист, приветствую. Какая страна лучше, менты или террористы на Дасте? Если мы берем матч формата 5 на 5, то атакующая страна сильнее. Если мы берем матч формата 2 на 2, то оборона сильнее. Сейчас есть шансы у а, Красавицы и Чудовища дать Прям вот хороший такой уверенный Камбэк, потому что они просто тупо сейчас Позиционно сильнее а Если мы берем э, позицию котиков То хоть они и впереди Но они теперь будут играть в слабой стороне И вполне возможно какие-то отдачи раундов Будут Да не вполне возможно, а будут Не бывает такого, чтобы команда Во всяком случае по уровню команд Которые сыграли первую половину 8-7 Здесь в одну калитку вторая половина не уйдет Это точно Атака потеряла большое количество своего лайфбара Док забирает имбу Зорда Следом на Дигле пытается сбрить еще одного соперника Но Грег все-таки перестреливает кстати, меткий хедшот вдоха. И мог бы принести победу, но не приносит, потому что Грег даже не сумел разобраться, в общем-то, где его визави. И, пожалуйста, Диглы выиграли раунд. Диглы, мои дорогие друзья, выигрывают эту перестрелку. При том, что опять же мы с вами увидели парадоксальнейшую какую-то историю, которую уже видели ранее в начале этого матча. Почему-то во втором раунде встречи никто не приобретает пусть даже МПшки. Они оставляют пистолеты, как будто бы второй пистолетный раунд у нас получается, да? Ну вот это фактически был уже четвертый пистолетный раунд. Как-то странно, короче говоря. И... С одной стороны, я понимаю, тем самым команда себя... Старается обезопасить от поражения в раунде И от потери девайсов Что было бы самое неприятное Ой, татарочка, приветствую вас Приветствую, как ваше ничего Я надеюсь, у вас все хорошо И все ничего Ну что, выход из зигзага Обеспечит котикам как минимум Какое-то плодотворное Начало этого раунда, потому что Один из игроков обороны очень далеко находится Но, Но что это? Что это? Раскидка достаточно неплохая Причем вот Красавица и чудовище Хорошая хаешка на подъем Минус от имбы, док разменивает Один в один Почти равная э, по хп ситуация Док уходит на просвет вот На мой взгляд, немножко зря Ну прям вверх Вверх странности, я не знаю, оба очень странно отыграли. Игрок атаки вместо того, чтобы подобрать бомбу и просто в наглую ее поставить под зигзаг, грубо говоря, уйти туда спрятаться, что-то как-то не доделал бы. А, ну вот, как, короче, как-то я не знаю. Парадоксальнейший раунд, опять же, Док зачем-то ушел в самую слабую позицию, при учитывая, опять же, что соперник находится уже в сайде. Уходить на подъем Куда-то уходить, вернее, на просвет под КТ-респаун Ну, это прям очень сильное ослабление Однако соперник сам решил спуститься и открыться Тем самым лишил себя преимущества Нормально вы как, татарчика? Все шикарно, замечательно Все, все хорошо Вашими молитвами, как говорится Ой, с глокана втыкали по фене Хаешка Конечно, хорошее прилетело. Все-таки убила Грега. Ну, и здесь док на подборе играет очень-очень хорошо. 10-9 на табло. Вперед вырывается команда красавицы и Чудовище. При этом, ну, вы видите все-таки, что котики борьбу навязывают, даже имея пистолеты на руках. То есть не имея девайса. Даже с глоками как-то умудрились затыкать феню. Ну, по-моему, это обещает. И вторая половина будет интересная, короче. Александр, когда были ли в этих соревнованиях 10 на 10? А, ну, были, да, были. Я комментировал матчи 10 на 10 несколько раз. А, но это прям очень тяжело. Это очень тяжело и комментировать, и смотреть, потому что очень часто все меняется, и постоянно кто-то кого-то друг друга убивает. Короче, это жестко. Имбазорот, минус Феня, Док последний. А где Док? Док в своей любимой позиции в кт -спауне. Я не знаю, почему ему там так нравится играть, но чисто даже просто... Что называется, по позиционированию, если мы будем такую теорию в этой игре разучивать, да, как позиционирование именно персонажа своего, да, а не прицела, то, ну, несложно будет догадаться, что, в общем-то, более выгодная позиция у того, кто выше. Потому что тот, кто выше, может увидеть твои ноги, а ты его не увидишь. И вот и все. Привет, как дела? Изумруд, приветствую. Все замечательно. Ну, они поставили... А, там бомба, наверное. Нет, бомба у него на... бомба у него на плечах. И вместо того, чтобы пойти ее поставить, он просто идет и разбивается об дока. 11-9. Вот парадоксально, но который раз у Дока глупая позиция. Но она дает ему победу за счет того, что тиммейт... Э, простите, соперник делает еще более глупый мув. Не в обиду, конечно же, игрокам. Не хочу ни в коем случае кого-то там обидеть или чем-то задеть. Но, блин. Ну вот просто ты стоишь. Давайте предположим. Вот здесь, на парапетике. А вот здесь находится твой соперник. Вот за вот этим зеленым ящиком. да Он открывается такой, идет... Ты его ноги видишь, а он тебя нет. Ты начинаешь в него попадать, а он нет. И в результате, конечно, гораздо выгоднее, гораздо профитнее находиться выше. Потому что, ну, даже есть такое понятие, как хайграунд, да, более высокая земля. То есть, чем ты выше находишься, тем профитнее. Твою модельку менее видно, и ты видишь соперника первее. Но док упорно держит... Ой, ой! Ой, легчайшее, легчайшее для ДОК, дорогие мои друзья Вот, собственно, тот самый поджим, который должен был получиться на карте Тускан Но на Тускане не получилось поджать у игроков, как вы помните Да, и в результате э, Киска в писку проиграл 12-9, короче, блин Все становится еще сложнее Можешь предложить, когда... Можешь предположить, когда будешь на пацанском паблике Я могу точно сказать в субботу даже не предполагать Я могу прямо это точно сказать На 100% Грег Минус голова с Грега Имбазорот забирает Дока Ну и один на один с Феней Здесь вообще, кстати, боюсь предполагать Даже кто кого Позиционно, наверное, я бы сказал перевес у обороны А вот что у атаки Что у атаки У атаки все будет зависеть от того, как имбазорот Решит разыгрывать свою точку ну, Феня пока потерял. Потерял из виду своего визави. Кстати, вот здесь очень интересно посмотрелся сейчас десант в КТ. <свист> <свист> <свист> <свист> Доброе утречко! <свист> Доброе утречко! Отличный день для рыбалки, черт возьми, поймал ли сейчас игрок обороны? Ну что, 12-10. На плаву остаются котики. Конечно, по-прежнему они играют роль команды, которая догоняет. И это при том, что в общем-то первую половину они выиграли Ну а сейчас, конечно, да, находиться позади Наверное, психологически может быть и тяжеловато И опять же, очень интересный раунд Красавицы и чудовище выходят в поджим банки Док, по всей видимости, будет организовывать аркаду в тыл врага А Феня в это время вернется и будет встречать лобовую атаку Всем привет, Сардор, приветствую вас Тогда зайду обязательно, изумруд, буду рад вас снова увидеть Ну что, Док уже практически добежал до своих соперников. До вернее, так как идет он на шифте, чтобы не спалиться. Начинаются перестрелки. не забирает первого. Ну а Док все-таки дошел и забирает второго. 13-10. Более уверенно и более агрессивно красавицы и чудовища играют в обороне, нежели их соперники. Это нужно признать, и это просто тупо факт. Ничего с этим вот не поделаешь. Котики постоянно находились в саде, а у нас неожиданно пауза в исполнении котиков. Что такое? Неужто ребятам что-то там срочно нужно обсудить? Ну, не знаю. Не знаю. Ну, ладно. Время очень интересных историй. Я тоже буду рад увидеть вас, дорогой мой друг. Взаимно, очень приятно. Орики Би, всем хорошего настроения. И вам тоже настроенится замечательного просмотра. Хорошего вечерочка добрейшего. И всех-всех-всех замечательных, хороших и добрых, позитивных эмоций. Никрус, приветствую. Так, ну что, имбаши велится Грекши велится. То есть, по идее, второй паузы быть не должно. Почему их всего-то четверо? А, потому что формат встреч 2 на 2. То есть, это турнир 2 на 2. Здесь не играют пятерками, здесь играют только двойками на урезанных картах. И теперь пауза от контров. Уж даже не знаю зачем, но... Видимо, значит, тогда проблема в том, что либо док, либо феня... Кто-то из них отсутствует Салом удачи, Рауф, приветствую И вам тоже удачи Вот, в общем, какая история, да То есть это только одна карта Но это уже, во-первых, Сардор вторая карта Которую мы смотрим А впереди еще будет третья и четвертая Вот, то есть не играется точка Б В данном формате матча Разыгрывается только длина и только зигзаг Не играется middle полностью Не играется полностью точка Б то есть вот здесь выходить можете, до дверей, туда террористам нельзя выходить, и сюда нельзя выходить контрам, соответственно. В тшку естественно, нельзя ходить террористам, контры там и оказаться даже не могут, ну и все, в общем-то. Ну, если вы играли когда-нибудь карту даст 2 2 на 2, тогда, я думаю, вы знаете прекрасно, там все просто, все ненужное удалено. Что ж, паузы закончились, ребят закупаются Что означает под собой, что Это будет продолжение матча И, видимо, теперь уже пауз никаких не будет Все вроде бы как готовы Ну, ключевой момент, вроде бы как Надеюсь, что готовы Полностью <смех> <смех> <смех> <смех> Вот это да Вот это быстрый раунд, дорогие друзья 15 секунд раунда всего успело пройти Да и то, мне кажется, даже Наверное, поменьше Хотя нет, да, раунд закончился за 15 секунд ровно. От минута 45 э, до минута 30. Какой-то кошмар прям. Ну, 14-10, два раунда, и красавица и чудовище пройдут дальше. Я напоминаю, что победитель этой пары сыграет с командой похороночка 1337 в рамках полуфинала верхней сетки. А проигравшая команда сыграет с командой утопия в рамках 1-8 нижней сетки. Какая карта после этого? Не знаю, я по картам сегодня не смотрел Когда мы этот матч досмотрим, я скажу, какая следующая карта Ну что, поняли уже игроки обороны Как минимум Феня понял, да, что это точно не а, парный зигзаг Да, не парный выходный зигзаг Оп, минус а, Грэг и минус МБА. Пятнадцатый раунд за красавицей и чудовищем. И это очень-очень непростой вопрос. А, сумеют ли котики не отдать больше ни одного раунда и взять пятерку для того, чтобы сыграть овертаймы? Как бы и кроется основная причина того, почему я сказал, что это очень важный вопрос. АК-47 или МКО? Или М а, какая, какая, Какой девайс сильнее? Ну, калаш, конечно, сильнее У калаша больше урон Если мы В, в прямую будем, а, Вот так банально рассматривать этот вопрос Но не будем забывать, что у калаша Отдача выше, поэтому с него Попадать сложнее, чем с эмки У эмки более а, учная стрельба, так сказать Ну что, забрали Грего. Имба остается один против двоих И, конечно, будет потяжелее Будет потяжелее имбе выиграть в этом раунде, чем его соперникам. Потому что, ну, тут банально просто отсутствие девайса рано или поздно скажется, да. А, там еще вопрос, есть ли армор. Если армора нет, то я вообще не верю. Но... Уже неважно, во что я верю, во что нет, дорогие мои друзья. 16-10. Красавица и чудовище становятся победителями в своем четвертьфинале. Ну, и как я уже сказал... Завтра мы с вами увидим матч Красавицы и Чудовище против Похороночка 1337, а получается в четверг увидим матч Котики против Утопия. И на этом.